Однако сыр во рту не учижа, не у медведей, не уезжа а у меня. Возможно, я иная, неповторимая во всей вороне стать, Да что вороней, да во всем лесу я избранная. Взять хотя бы лесу, чертовка рыжая, хитрюга и проныра, Могла бы иметь, но не имеет сыра, Не заслужила дудки, не дал бог. Он для меня ворон и сыр берег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 ворона глаза закрыл и звук издал вроде стона. Он помнил только бутерброд с кусочком сыра, что положило на обед сукруга Ира и на кусочки плесени налет.